Всем привет! Сегодня мы с вами разберем мой небольшой дозаказ по 15 му каталогу компании Faberlic. И что же сегодня мне заказали? Смотрите, вот такие классные пятновыводители. Опять у меня в заказе, очередной раз. Они классно отстирывают. Их можно использовать и для цветных, и для белых тканей. Код данного водителя 30062. Это вот одна девушка у меня берет их постоянно. Вот сейчас она три штучки заказала. Также вот есть у нас такая классная вещь для очищения ковров и обивок. У кого вот маленькие дети или животные в доме, классно, вот что-нибудь где-то поставили пятнышко, им легко очистить. Код 30251. И еще вот такой всеми любимый классный порошок. Не сравнится ни с одним, ни с другим. Он идет у нас концентрированный, расход у него маленький. Одна пачка приравнивается к 3 килограммам обычного порошка. Это у нас вот горная свежесть. Код 30023. Он подходит и для белых, и для цветных тканей. Вот такую вот классную водичку мне заказали. Женщина брала себе, теперь и дочка у нее такую же захотела. Вот заказали еще одну. Код 3030. 30. Рената. Также... В нашем ассортименте есть огромное количество чаев различных. На этот раз у вот меня заказали землянично медовый. Он Иван Чай, Саган Дайла. Чаев классный, вкусный. Код данного чая 16.0.11. В нем 20 пакетиков упаковочки. Одно мне заказали, одно и взяла для себя. Земляничный еще ни разу не брала, вот решила взять попробовать. Также у нас сейчас по супер акции, по супер цене. вот такой вот Большой объем бальзама для стоп. Гладкие пяточки 2XL. Код 12,90. Тоже мне две штучки заказали. И еще вот классное для нас, девушек, средство для ежедневной интимной гигиены. содержит молочную кислоту. Код данного средства 16,40. И также вот у нас есть такие вот гелики. Объем небольшой, 200 миллилитров. И они идут сейчас по супер цене. Это вот роза. Код данного геля 2763. Таких мне заказали два. Еще вот есть вот такой вот у нас. Это у нас лилия 2764. И магнолия. Код 2764. 27,66. Вот есть у нас такая классная серия. Суперфуд. Это у нас идет йогурт для волос. Шампунь йогурт. Код 26,56. С ароматом черники. И такой же вот из этой же серии. Крем для рук. Код двадцать пятьдесят четыре. Еще у нас действует сейчас до конца каталога акция. Вот такие вот патчи. Девушка мне заказала гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз. Код 0946. Их можно взять по акции. Или же, если вы не зарегистрированы в компании, у вас еще есть возможность до воскресенья зарегистрироваться и оформить первый активационный заказ. И со следующим заказом уже получить такие патчи всего лишь за 1 рубль в подарок. Классная акция. Если есть вопросы по регистрации, пишите, отвечу вам. Я могу зарегистрироваться и получить именно в подарок патчи. Еще вот есть у нас вот такие различные средства, масочки, всякие кремики из серии Эксперт. Это у нас идет маска глубокое восстановление для волос. Код 1882. Также, также все заказики клиентов. Мыло вот ручной работы с ароматом дыни. Код данного мыла 2777. Еще у нас такие вот бальзамчики. Если они также по акции, выставляла в группе Viber, вот мне заказали оттеночный бальзам для губ. Код 4766. Будет чуть потемнее его, вот видно. Вот такой вот. И есть вот такой вот посветлее. Код 40764. Вот такие вот щеточки зубные детские. Классные. Деткам очень нравятся. Они мягкие. Код 11481. И то, что заказала я для себя. для своей семьи. Вот дочь мне заказала. Такие вот очищающие полоски для носа. Четыре штучки. Код 0438. Это они от черных точек. Моего тигрёнок. Сина заказала. Код 2736. Заказываю именно то, что по мере необходимости заканчивается, я беру для себя. Такие вот еще кислородные экспресс-маски для лица, идеальные Тоны увлажнения. Тоже дочка заказала. 0,2,34. Такие две штучки. И еще есть вот такая вот маска для лица лифтинг и сияния Код 1,10,44. И вот такие вот укрепляющие маска-патч для кожи век. 10,89. Сейчас они идут у нас по акции. При покупке от 500 рублей по ценам каталога они идут по минимальной цене. Вот такие две штучки я заказала. Еще у дочки вот заказала такую вот активную сыворотку для роста ресниц. Код 11,24. И фиксирующий гель для бровей код 50,213. Взяла я себе попробовать вот такие вот гелевые стельки. Посмотрела обзор, мне очень понравилось. Вот решила тоже попробовать. Они тут, размер у них можно фиксировать. Размер идет от 35 до 40. -го. Там лишнее обрезается, если у вас размер меньше. Код 113.98. Так что посмотрим. Здесь вот рекомендации вообще классные. Благодаря гелевому наполнителю стельки эффективно поглощают микроудары ноги при ходьбе. Помогают снизить нагрузку на позвоночники, суставы, ног. Конструкция стельки повторяет форму стопы, обеспечивая комфорт в течение всего дня. Подходит для любой обуви, повседневной, рабочей или спортивной, на плоской подошве. Вот такие вот стельки. Буду пробовать. Сейчас попробую открыть их, показать. Смотрите, у них есть размер. Обрезается эта ненужная часть, если у вас размер поменьше. Но вот такие вот они классненькие, мягенькие, удобные. Ну, буду ходить пробовать. Вот такой вот у меня получился классненький заказ небольшой на 41 балл. Ставьте лайки, пишите комментарии, всем отвечу. Если возникли вопросы по подарку патчей, Пишите, подскажу, как получить. Всем пока-пока.